Девятнадцать. Сегодня мы поговорим, как нарисовать ну, там, фоны. Там. Я у меня уже пару заготовок есть. Вот он. И вот он. Там, там парочку уже есть. Мечей видите. Ну вот, будем. Также вот. Reddy вот парочка тоже чего-то есть. Такую интересную мини-рейтерский шляп. А, также я рисовал вот Иванга Иванга извини что ты такой мудрый подпись сделал я это твоего подписчика канала МД как бы это я все показал сейчас приду Много разных цветов листов. Мы будем делать именно. Мы. Конечно, на жлки. Итак, я как Иван Всем. хай хай берем обычный лист, тут у нас ручка, ну, телефон, если надо срисовывать что-нибудь, мы срисовывать не будем, пойдем дальше. также вот хорошую фирму рекомендую Топова, Топовая, также у меня есть вот кулинарный браслет. Это этой же фирмы. Папа. Я в УМА не попал вот такой Адидасовский. И можем вот этой синий сделать, делать сандали. можно рисовать. или обычный такой. Для начала надо подумать, что мы будем рисовать. она уже заготовок много. Можно рисовать просто. Вкладываем вот так. Начинаем рассматривать. Но мы не будем это делать на наш лес. Кто-нибудь подлаживаем под листик. Еще пару готовых. Альфа-бета. У нас называется рыцарский шлем. Ну, наполовину. И кому надо было собачка. так можем распакивать. Прям часть лист полностью чистый берем прикопирку нашу, ну не прикопирку, а имею в виду, вторую заготовку, подлаживаем просто и вот так начинаем что-нибудь более красивое. Все, не надо будет. Вы видели. Я буду делать без линейки. Поэтому смотрим. Итак, мы приступаем. как бы так. Я перематывать как некоторые. Не буду Просто быстро, с махом руки, с махом руки делаю быстрый рисунок. бы меч у нас готов, сейчас немного его подрег Наш меч готов. Как я говорил, меч готов. Также вот как видеть эти. Это на листе нету похоже. А вот это только, но он по-другому идет. А кому надо плюс я рисую фоны для, для мультиков сейчас продемонстрирую ну не буду демонстрировать просто вот тут внизу будет маленький ссылка на мой канал на, на мой бак ВК. и там будет э, зайдете на мою страницу ВК, найдете альбом Photoshop и увидите фоны. Нет, надо блин подправить реально. как гай всем евангелийцы mm -hmm.